А название мы пока поменяем, конечно. Потому что нам надо двигать бренд в данном случае, а не вот это суперслово, которое я рассказывал. Зубные щетки Select. Значит, какие группы у нас появились? Мы зубные щетки, естественно, поднимаем наверх. Ершики Орижен, ершики Софт, ну то есть в ли будут и угловые, и прямые, а здесь будут прямые. Гели, зубные нити, аксессуары для ершиков и щеток. Ну давайте, хорошая группа. Почему? Надо посмотреть, как она на сайте. Внимание, видите, да, что было. Обращаю внимание на вот это меню. Мы теперь обновляем, и у нас получается новое меню. Потом мы его подгоним, чтобы оно было все в строчку. Вот, допустим гели с вторым я бы дописал, а вот здесь надо явно сократить аксессуары. Аксессуары. Я бы вот так лучше сделал аксессуары маркетинг, потому что и запихал бы в эту группу и аксессуары и маркетинг. все. значит, Фотку удаляем, загружаем другую. Ой, пролетели. Есть такая группа, действительно, во <coughs> сколько их всяких. Вертикальную, да, какую-нибудь? Вертикальную фотографию. Ни одной нету. Значит, какие у нас более-менее вот это, вот это, вот это, ну, вот это наиболее вертикально. Смотрим. Так, зубные щетки селег, зубные щетки профи, детские. Может быть, слово «зубные» вообще поубирать из всех категорий. Вот в чем прикол. Но люди еще зубные щетки. Потому что глав, конечно, режет. Да. попробуем. Сейчас мы сделаем. Да, конечно, получше. Все понятно тогда. Так, и проверим на отображение буквы ЙО то-то Можно дописать, давно может быть длиннее. Видите, как интересно. Смотрим. Детские щетки их назовем, конечно же. Кто будет искать зубные щетки детские? Никто. Можно проверить, потому что интересный вопрос. Детские. Детские щетки напишем просто. Почему-то они здесь у нас не отобразились. Делаем так, чтобы отобразились. Так, возвращаемся. Итого, значит, селект. детские щетки а мы здесь не обновляли страницу да значит межзубные убираем пишем юршики оригинал по-английски вот самое правильное Юршики СОФТ, конечно же. Юршики, мягкие. Софт. Вот так написать можно. Ну, посмотрим сейчас. Это уже, на самом деле, подгонка такая техническая. Но меню важно сделать. Значит, щетки Select, щетки профессиональные детские щетки, ершики Original, ершики софт мягкие. Гели с вторым, зубные нити. Видите, как у нас менюшка да, подравнялась. Значит, теперь уберем вот это, скребок для языка флос-лента. И посмотрим, какие группы у нас остались. Что, в принципе, все. Это мы поднимаем. Маркетинг. Значит, скрибок у нас будет в профессиональных счетках А какие у нас группы еще остались? Индикаторы налета. Вот мы ее переделаем как раз. Прекрасно. Индикаторы. Угу. Налетом. картинку индикатор налета ну да и конечно идеально что было два продукта и жидкости таблетки вот так отлично теперь посмотрим куда мы ее поместим самаре маркетинг Селект, четкий профессиональный индикатор налета, по идее, на самый верх. Сделаем расческой меню, чтобы читались лучшие длинные кусочки текста и короткие. Что нам для этого надо сделать? Нам нужно поменять ершики софт и оригинал местами. Это такое тоже уже на самом деле вылизывание, но мы сразу сделаем. Угу. И зубные нити, гели с втором. Демонстрируем. Во, прекрасно. Индикатор налета, щетки селект, щетки профессиональные, детские щетки, ршики, софт, ршики, оригинал. зубные нити, гели, аксессуары маркетинг. Изи пики. Вот индикаторы налета, конечно, нужно убрать. Ешки силиконовые изи пик. Да? Вот что мы напишем. Посмотрим, вот длинное название нормально будет или нет. Потому что это фокусный продукт. Ну, это вот как услуга какая-то, которую вы продвигаете. Например, имплантация зубов. Картинка. Заодно проверим. Аксессуары есть у нас. Паден тут втесался. Как-то еще. Баннеры. Что за баннеры? А, понятно. Это крупные картинки для оформления страниц. Тоже очень хорошая штука. Гели есть у нас, ёршики есть. Изи пиков нет. О! Раз, картинка подходит вообще идеально. Ну, вот тоже, кстати...